Лице стал как дом, потому что мы здесь жили, все вместе, все вместе выросли и все вместе преодолевали все трудности. Лице это как бы особенное такое учреждение здесь, ну, в основном по большинству учатся только мужская половина и среди ребят у нас очень дружеская атмосфера. Запомню мне эти лице тем, что в нем все для учебы. В нем есть все условия, чтобы учиться, чтобы получать достойные и хорошие знания. Для поступления многие выпускники выбирают Казанский федеральный университет. Конечно, собираются поступать в КФУ, на физфак. Конечно же, на химический факультет Казанского федерального университета. Планирую поступать в Казанский федеральный. Впереди ребят ждет поступление в престижный вуз Студенческие годы. Ну а пока не выпускники, а IT-лицеи Казанского федерального университета. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.